летняя женская сумка бежевое кружево фабрики города пенза пиков на хлопчато-бумажной основе а между бежевыми нитями вживлена небольшая серебристая нитка фактурное кружево красивое переплетение будет уместно в гардеробе любой женщины базовый цвет бежевый Ручки закреплены на кольцах. Двойные кольца придают динамики и молодости сумке. Аккуратно выполнена вся работа по строчке, крою и комбинации. Эко-кожа с текстилем в сумке. На задней стенке карман на молнии. В которую легко входит кисть руки широкое дно сумочки мешка увеличивает функционал по наполняемости то есть вы можете положить больший объем в сумку внутри перегородка прикрепленная на молнии на задней стенке кармашек на молнии и на передней два небольшие кармашка для мелочей еще одну модель из кружева смотрите вот здесь удлиненная ручка позволит удобно сумке висеть на плече размеры описание моделей и все наши контакты смотрите внизу в описании под видео поставьте лайк это важно для роста моего канала